Приветствую вас, зрители и подписчики моего канала, с вами Веном. Новая кампания прошло три недели с момента атаки тиранов на Чар. Бывшую королеву Клинков держит в секретной исследовательской лаборатории в Умаджанском Протектор Рате. Сару Керриген терзает противоречие между ее темным прошлым и неопределенным будущим. Ну что, какую сложность я выберу, я думаю, что чтобы вам было удобнее, да и мне, я не буду играть на Эксперте, потому что это очень сложно, я уже пробовал как-то на Эксперте, ничего супер интересного не получилось, правда это было до Винчи, уже, наверное, где-то года два назад играл на Эксперте, а сейчас, ну хрен знает, давайте все-таки на Ветеране, это как бы не сильно легко будет, но и не сильно сложно. И в конце концов, на этой планете я свершу свою месть. Так, ну что, пролог. После исчезновения королевы клинков Рой распался. Ну, в общем, отвезли ее на секретную лабораторию, на которой над ней будут делать различные опыты, как по крайней мере думали тираны. Но в итоге вы узнаете сейчас, что произошло, либо уже знаете. Не могу, сэр. Приказ Валериана. Открой дверь. Попросил, сказал. Открой дверь. Все, ладно. Без вопросов открываю сразу. Доброе утро, командир. Принц. Господа, запуск тестового протокола через две минуты. Заканчивай проверку. Это последний тест. Оставьте нас. Хорошо. Сегодня мы улетаем отсюда, дорогая. Хорошо. И разберемся с Менгском. Забудь о Менгске. Забудь обо всем. Только я и ты. Пока он жив, не может быть никаких я и ты. Сара, я свернул горы, чтобы вернуть тебя. А ты готова перечеркнуть все ради мести. Подготовка второй фазы теста. Я всегда верил в тебя, Сара. Поверь и ты в нас. второй фазы теста. Прошу прощения. Что ты собираешься выяснить при помощи этих тестов, Валериан? Я же говорила, что ничего не помню о том, как была королевой клинков. Мы должны выяснить, как много мутагенозерга осталось в вашем организме, Керриган. Я надеюсь на ваше сотрудничество. Ты всегда держишь тех, кто с тобой сотрудничает в камере, за защитными барьерами. Как только я пойму, что это безопасно, я сам выпущу вас. А теперь попробуйте телепатически воздействовать на это существо. Рабочий? Ты хочешь, чтобы я взяла под контроль разум зерга? Ты представляешь, что произойдет? Все протоколы безопасности соблюдены. Супер сложное задание. Потребовал от меня очень много усилий. Да, Мы да, да. Блин. Я хотел, чтобы она перестала говорить. Да все, все. Да, понятно. Того, как вы используете личинки, инкубатор будет производить да, вот это вот начальное обучение сильно напрягает, когда ты уже много играл в игру. Так, Керриген, я выпускаю нескольких рабочих в тестовую камеру. А. Попробуйте. Он рабочих ресурсов. Ну, идите добывайте. Минералов. Недостаточно минералов. Надо оверлорда. Тут минералы даже не важны, видите, да. Лимит достигнут. Все идет хорошо. Можете ли вы создать больше рабочих? Не могу. что-либо еще, мне нужен надзиратель. Создайте его. Один надзиратель не повредит. Оверсир, точнее, да. Прошу прощения. Минералов. Надзиратели помогают контролировать войска Зергов. Количество потребляемых припасов и максимальный размер армии отображаются в правом верхнем углу экрана. Если припасов недостаточно, то нужно <как> создать боевую единицу. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Недостаточно. Замечательно. Я собирался на этом закончить. Но давайте попробуем еще кое-что. Прикажите рабочему Давай. мутировать вам О, без проблем. А, ну да, правда, ресурсов маловато еще. Добавил бы сюда кристаллов. Это что-то маловато. Конечно, тут понятное дело, можно 15 рабочих вообще, чтобы они добывали. Без остановки. Оверсир из Оверлорда мутирует. Ну, блин. <с> <Eliot> я говорю, что Зерги это не моя сильная сторона, поэтому я могу ошибаться. Так, ну, давайте еще одного сейчас создадим. И уже Омут. Омут рождения достаточно минералов Умок рождения позволяет превращать личинок в зерглингов Да ладно Я Но это уже знаешь, знаю что это плохо Мы контролируем ситуацию Да, зачем ему нужны были зерглинги, я вот честно говоря понять не могу, настолько глупый рождение человек создан. Зайди в тестовую камеру и проверь, все ли в порядке Давайте-ка еще надзирателей. Или оверсиров. Посмотрим, как ты меня будешь благодарить, когда увидишь это. Я создам несколько зерглингов. Да, кстати, там создать... Мне скучно здесь как-то. Что вы делаете? Проверяю, насколько хорошо вы контролируете ситуацию. Так, надо бы еще рабочих сейчас создать. Недостаточно минералов. Все-таки еще можно достаточно 4 штуки даже рабочих создать. Чтобы добывали ресурсы. Так. Ну давайте Я еще подпишись. тогда зерглингов теперь. Эй! Что вы делаете? Я не просил создавать зерглингов. Ты же знаешь, Валерия, зерги никогда не делают то, что ты от них ожидаешь. Остановить эксперимент. Феникс, с этим напиши, пожалуйста, насчет звука нормально со звуком или нет? Пожалуй, я чтобы ты понял, что контролировать нельзя. Меня, то есть, нормально слышно и игру тоже. Что тут у нас? Кто-то атакует наших друзей, надо отомстить им. Мочите козлов. Боже, Валериан, ты Блин. Я не то сделал. Я ведь могу их. Да, да, создадим еще надзирателей. Сломаем, наверное, генератор, я так думаю, это что-то важное сделает. У -у -у, открылись дверцы. Эти мне пригодятся. Так, что, мы можем создать для гидролизков, например, здание? Нет, мы не можем. Понятно. Значит, давайте тогда одних зерглингов в таком случае. всегда когда речь да ладно давайте-ка сломаем реактор Ваша не успели немножко Готовченько. Атаку. Что тут еще скажешь? Так, как нам бы открыть этого жучка? Люркера, по-моему, кстати. Ну ладно, вперед. травят ой Ломайте турели. Вперед, вперед. Да, вначале все довольно легко, на самом-то деле. Ну, не зря это обучающий, на самом деле, -то, уровень. То есть тут, как бы, сложностей особых не возникает над уничтожением противников. Это mm -hmm, еще зерглинги. уже жесть, 48 зерглингов. Ну, это, конечно, немножко, но. В этой миссии, я так подозреваю, это критичное количество зерглингов. Так, тут еще ко мне на помощь подошли. 54 уже. Так, давайте-ка создадим еще оверсиров. Сейчас мы еще освободим зерглингов. Ё-моё. Просто настоящий зоопарк Зергов получается. Да, приветствую. Так, что-то у меня постоянно не туда приходят Зерги. Надо сюда идти. Ой, да не поможет вам ваш искоренитель. Ну да, это просто потому, что первая миссия, она вообще не представляет из себя никакой сложности. Даже для такого нуба, как я. Запланили нижний уровень. Это чудо, что никто не погиб. Везение тут ни при чем. Может быть, теперь ты поймешь, насколько опасными могут быть зерки. <свистит> <не нужен> <свистит> <свистит> <свистит> да не надо было это <свистит> делать. Я открываю вашу камеру, надеюсь, на дальнейшее сотрудничество. Может, в следующий раз вы донесете свою точку зрения, не разрушая половину лаборатории. Ну. <свистит> Этого не стоило делать, на самом-то деле. Так, что тут выполните задание, лабораторная крыса Мерича здесь. На уровне сложности боец. А я за сколько минут справился? не знаю. А, вот, 11 минут, да? Ну, блин, я что-то не думал, что тут надо на скорость, поэтому я просто как собирал кучу и в атаку шел. Да, конечно, можно было быстрее гораздо это все сделать. Хрен с ним. Я ж не знаю заранее, сколько сложность, какая сложность точнее. Ну и погром-то устроила Сэра? Уже жалей, что вернул меня? <смех> Неа. Я слышала, что случилось с твоим другом Тайкусом. Мне жаль. Он сделал свой выбор, а я свой. Может, стоило дать ему убить меня? королева клинков погубила миллионы сара это была не ты нужно забыть о прошлом и выбираться отсюда я соберусь и буду ждать тебя здесь через час мне нравится это предложение <сосы> что это значило мой Она корабль готов подвигу мы можем лететь прямо сейчас жди я скоро буду